Ребята, вечер в Леке, сейчас вот стою около своего магазина, где я работаю и сзади меня вот здесь уже видно раздолбанные машины, которые будут дальше раздолбаны, раздал, раздалбливаться в завтрашнем мотор-треке или монстр-треке. Там уже все огорожено, внутри там все уже приготовлено, скорее всего, сейчас проедусь, посмотрю. Вот так при парадном входе выглядит Вот такие большие красивые машины тут стоят Завтра будет круто здесь Привет! Привет! Morgen в 11.00? Да. Какой текст стоит? 15.00 евро для детей, и 10.00 евро. Это очень важно. И 4 лет. Все, да. Как долго дает всю эту show? show ja. 90 минут. Minuten. 90 минут, все, да. Начинать именно в 11.00? Да, примерно минут. Все, Дарфи флага на американские флаги, А у Замерика? Без ком до